Йоу-ура, прямое включение, прямой эфир, потому что сегодня произошло, ну как мне казалось, супер какое-то эпохальное событие, но похоже, что нет. Сегодня Ларин записал долгожданный диск на Стаса как Просто, и мне просто интересно лицезреть это творение и оценить его в первую очередь с музыкальной точки зрения. Потому что я очень долго ждал, когда же он это выпустит, последние полгода только об этом и говорил. Я готов наконец-то это все увидеть и поделиться своей реакцией вместе с вами. Ну и как обычно like, небольшая ремарка сегодня мы не будем обсуждать э, какую-то личность самого ларина потому что ну, в принципе иногда какие-то прикольные вещи он говорит сегодня мы будем оценивать чисто с музыкальной точки зрения уясните ну что ж я готов целых две минуты 54 секунды нас э, ожидает клип и на данный момент он собрал уже уже, внимание, 73 тысячи просмотров. Я почему-то думаю, что будет как минимум миллион, потому что на канале 2 миллиона и всего 73 тысячи, ну как-то слабенько. Ну что ж, let's gear it, поехали. Ларин стасает просто тиз. Надеюсь, он просто уничтожит, мать его. Микрофон прямо в лодке. А, мы, только, мы, мы же только оцениваем музыкальную часть, окей. Видеокарта, это отсылочка на Егора Потапина, кто шарит, он... Короче, кто шарит. Что он сказал? Плес назад. This is... This is... What the fuck? <laughs> Что ты несешь, блять? Жон как крокодил. <laughs> Нет, я лично ничего не понимаю, чисто без рофа. На Донбасс, я... как будто прям американец. Ну ладно, мы не протираемся к такому. А на острове, ты глуп, стоп, я коза Хочешь быть мною? <laughs> Вот эта вот строчка, она прям реально меня почему-то рассмешила, потому что я прям недавно видел ТикТок с одним прикольным чуваком, я вот ставлю, посмотрите. Мне кажется, у них один густ-райтер. Что мы уяснили из 28 секунд начального припева. как просто коза ностра, коста, и там что-то еще. Жонка, крокодил. Ну, потом я посмотрю текст. This is this is <laughs> как просто. Я не понимаю, реально. Просто как просто женка крокодил на. Жон как крокодил. Блин, я не могу даже дослушать нормально, потому что, ну, реально, не понимаю. Тебе Лакоста, на Донбас, госзаказ, я на острове. Прикольный эффект был. Ну, кстати, по съемке, реально прикольно. Ты гоп, стоп, я коса ностра. Хочешь быть мною, хер к нос? В Питере, летом свитер, спасите святые, спасы, Это что за молитва тут поехали? Нет, серьезно. Ну, начало припева было реально прикольно, потому что Ларин, ну, хотя бы немного апгрейднул свой стиль. Но вот это, это прям что-то необычное. Либо на него так влияет Бали, или где он там в Убуде находится, или еще где-то, где все просветленные ребята, либо это что-то, я не знаю уж. Как можно было вот такое слушать, по-серьезски выпускать? Ну-ка еще раз. Утром в Питере летом свитеры спасите, святые спасы добро обители, посудблюдители, встретили, что, видимо, хотят закрыть меня заводы, свободи развития мне, YouTube ютуб, как лук мысли, нити, но эти тебе стрела правды, в умы. Нет, вот бит прикольный, но как можно вот такой, таким флоу читать? И человек, который сводил, наверное, мог бы сказать, отрывок перезапиши, потому что звучит реально... Херово. И я уже вижу какого-нибудь злостного, ярого фаната Ларина, который напишет, эй, чувак, у тебя там 3000 подписчиков, что ты вообще несешь? Я оцениваю сегодня только музыкальную составляющую, и треков у меня гораздо больше, и я больше шарю за музыку, а окей, okay, you know. Если кто-то хочет проверить, пусть попробует перечитать любой из моих треков, я оставлю вот здесь свой никнейм, поэтому попробуйте. Знаете, почему такое происходит? Потому что строчка слишком длинная, и она просто не попадает в бит. То есть там вот он пишет и видит, что слово слишком длинное. Не чтобы сократить, заменить синоним, чтобы это было все ритмично. Он оставляет так и читает. Напомню, чувак готовился полгода к этому. Пол на года, блять. Верных жителей, мишень, дичи из экранов, мнишь, светлое будущее. Зацени, как живут ветераны. Вкусно тебе, да мне, как дарайс брусу как подсасу до первого курса. Физика математического вуза, совка, мысли, мусор, кустарный лузер на Средованный шизик, я тебя унизил на изи, но это лишь бисер свинья, признает, твоя вина, ты сдал хам. Вот это вот должно просто уничтожить, да? Уничтожить, по мнению мистера Ларина. Манай, я танцую, хава, нагила, на твоих похоронах мудила, там только Джека Чемчера на оградке, аграта... Зетка, все очень по чину, могилу тратил, что взорвалась. сила, где а в жизни не прят, мне всегда портила, ты должны... Душный... Предлагаю тоже записать такой трек, где я буду читать вот так вот. Это похоже на какой-то стиль Кровостока, смешанный с молитвой. Я не знаю, под чем, а, товарищ Дмитрий. Но продолжаем. Флоу просто четкий, позавидует э, любой американский исполнитель, и не только. Красиво курсирую над российскими вооруженными силами... Вот видите, да, в бит он даже не попадает, то есть слишком долгий текст, и он просто не понимает, как строить ритмику, да, то есть там, берем обычный какой-нибудь текст, там, Yo, what's up, my name is Larin. я пришел к тебе из спальни, да, то есть это будет звучать ритмично на любом бите. Если текст ритмичный, он будет звучать на любом бите. Но этот текст просто говни. Потому что не с точки зрения смысловой, смысловой точки мы еще вернемся. А здесь он просто звучит, ну, ну максимально неритмично. Бит. Классный. За это очень обидно то, что бит классный. Кто-то над ним постарался. И вот этим флоу все испортили. Но может быть он сменит флоу и все будет круче. Давайте посмотрим дальше. Живет Василия, видимо, в другой России твои кенты с вот эта строчка была реально крутая. Здесь прям респект. Ну круто-круто подан. Ты с синими, тебя же изнасилуют. Мой без визы. Легко. Делись и ты коммунист. Вот, вот тут пошел нормальный фло. Вот почему нельзя было взять и переписать вот тот отрезок. Вот тут, тут же тут нормально. Вот очень обидно за таких исполнителей, за такие работы. Я не понимаю. Ну, либо было лень, либо было просто, не знаю, насрать. Либо, я не знаю. Ой, ой, Алай. Вот, прям идеально. Ну, не идеально, конечно, но, но гораздо лучше, чем вот это вот...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 тоже классная отсылочка, да? Можно мне в тусу скорее, окей. Okay. Отвалил кислых щей от в том самом чате одежду полны. И вот опять пошла молитва. Опять, опять. Может, это какой-то пастырь, я не знаю. Может, что с ним произошло, я не знаю. Дмитрий Ларин, напишите, пожалуйста, мне. Я вам бесплатно напишу классный ритмичный текст. Откровенно заявляю, и вы сможете, наконец-то, кого-нибудь задействовать нормально. Ну, по смыслу все круто, но по ритмике это вообще. блядей. блядей ридей, мы затось кто-то понимает вообще что он несет ты не айфона хонор» поц... а и показывает ноги ну ладно это уже придирочка сгинят, как бери, ты не iPhone, а... вот почему нельзя было зачитать таким вот флоу который был 10 секунд назад но ну, было реально круто интересно ритмично но нет мы снова возвращаемся к молитвам из Убуда. Вот опять пошел классный флоу. Я не знаю, может быть это кто-то ему написал, может быть это... Я не знаю, как можно написать... Сначала убогий флоу, потом написать нормальный и вернуться опять к убогому. Это очень странно. Дмитрий Ларин, свяжитесь со мной, я вам напишу классный текст. Ритмичный, и даже запишу демочку. Бесплатно. Вот не смотрите, нет, не гукол, вот, пошел. Вот, вот, пошел, классный флоу. Ну, вот ну, как это? пока 10, вот, это заветное слово, которое я хотел услышать Но вот этот кусочек флоу мне прям понравился Вот почему нельзя было в таком же стиле или похожем, ну много вариантов флоу Много можно придумать было чего, почему вот нельзя было записать так бас. Вот, пошел, пошел, пошел, чистый кайф Думайся, шут, шут, шут, шут. Крысу, ай, как просто. Ладно. На лакоста, на Донбасс, го, заказ, на вот, интересная пошла ритмика. То есть, уже чувак поет Дмитрий Ларин. Вот реально круто, круто, круто. Вот за это. Прям за это припев мне прям очень нравится. Я бы даже отдельно слушал кат припева, припева, и вот этих вот компиляций flow. Заказ я на острове. Вот, Дмитрий Ларин, видимо, не совсем понимает, что не каждый голос подходит к какой-нибудь фаст-флоу или, я не знаю, супер быструю читку. Вот у него классно получаются вот такие вот припевы, классно получаются такие медленные флоу. Не обязательно читать быстро и куда-то бежать, но я не знаю, куда он бежит, куда он торопится. Вот реально, классный припев. Согласитесь. Почему бы не сделать? Все в таком же, таком вот медленном, спокойном стиле. И тем более бит такой расслабляющий, такой вот, да, вайп такой бали. И такой вот э, духовный, я не знаю, похож на такую медитативную какую-то музыку. Кстати, замечаю, что в некоторых моментах э, не совпадают совсем губы с э, видеорядом. Ну что ж, продолжим слушать дальше, что у нас осталось за последние вот несколько секунд. Ты гоп, стоп, я коза ностра, хочешь быть мной? Хер к носу. Сисить крысовай как просто. Жанка крокодил на тебе лакосту. На Донбасс, гу, заказ я на острове Ты гоп, стоп, я коза ностра, хочешь быть ной? Хер к носу. Снят на народные деньги Это прям вот пушечка Отсылочка такая к мистеру Стасу Васильеву, отсылочка такая, да, но я думаю, вряд ли его это, конечно, заденет. Ну что ж, закончился клип, и я должен высказать свое просто супер важное и экспертное мнение. Уже, конечно, пошел прогресс с треков Дмитрия Ларина, которые были раньше, сейчас они гораздо ритмичнее, интереснее, и мне кажется, он уже нашел такой свой стиль, да, в котором можно двигаться. То есть это медленный флоу, такие расслабляющие какие-то медитативные биты, как здесь, но Зачем здесь использовать фастфлоу, я не знаю, в каком бы году, куда он бежит, за кем он гонится. Сейчас вообще мало кто читает фастфлоу, сейчас больше такие вот треки популярные, которые с вайбом, которые цепляют. То есть, ну, послушайте топ-5 мировых каких-нибудь чартов, и там нет никаких фастфлоу треков. Но Дмитрий Ларин, к сожалению, оставляет такое вот э, мрачное впечатление, немного обидно за работу звукорежиссера, оператора и так далее. То есть все постарались, кроме Дмитрия Ларина, который написал вот этот вот текст, точнее отрывок с fast flow. Это очень печально. Заденет ли это? Ай, как просто. Думаю, вряд ли. Текст я посмотрел. Конечно, есть много интересных отсылок. То есть, ну, текст реально построен интересно. Но опять же с ритмикой большие большие проблемы. Всем спасибо, кто посмотрел эту реакцию вместе со мной. Не забудьте подписаться, если вам интересно. Если нет, то окей. Мне просто нравится делать контент. И я продолжу это делать в любом случае. Дмитрий Варин, if you watch this, напиши мне, я сделаю тебе классный трек. Это не шутки, или как говорят у нас в Нью-Йорке, I swear to God. Пока.